Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами Занва я, Серый Кролик. Сегодня <coughs> будет необычное видео, полуночное, на улице уже 9 часов 21.00, с копеечками. Днем невыносимо было совсем что-нибудь делать, это первое. Во-вторых, праздник Троица, второй день, якобы тоже нельзя ничего делать. А третье, <coughs> на работе, на работе, на работе, на работе, еще раз на работе. То есть с утра до вечера, вот вечером пришел, Жинка все здесь управилась, то есть всех попоила. Я немножко все это почистил, потому что даже с учетом того, что мы кормим, обкашивалось зерновые свои, да, третикали, сено подсохло, трава подсохла, стала сеном, ну и попадаются такие глазки. Казалось бы, ну это же не сырцо, не трава сырая. И полы у меня там упали, два со щелями. А где-то что-то осталось, он пописал, осталось в клетке, пописал, и начинаются нехорошие вещи. Поэтому где-то там Копаница, где-то моя вот Копаница такая супер-пупер. Э, это все, конечно же, почистил. Пускай был Бог с ним с этим праздником. Потому что настроения нету категорически никаких на праздники. Э -э, наша свинка ждали 114, ну, положено 114, мы ждали 116 дней. Ой, с 11 до 6 утра она как-то поросилась В итоге 3, и все <клево> мертвые. Ну, это подумаешь ну там она еще же нарожает, там но правда полгода ждали но то ладно чуть меньше дальше квахтуха сидела 14 яиц 20 пленка остальные не наиграны пойдемте покажу вам пока эти кролики вот то что я не вру черненькие и желтенькие вот такая интересная мамка сидит на вольере там где у нас были цесарки ну, никуда они не убегают, все хорошо, водичка есть, пшено сыпем. Дай бог, хоть будет два, но зато сильных. Что бывает, когда у человека нет своего курятника? Ну, то есть кур куркам негде жить. Они живут сейчас, это все в свинарнике, но покажем потом Машка, какая родила, нехорошая. Главное, чтобы они все не полетели. Тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише. Рассосались Хороший Хороший Хороший Хороший Конечно отсюда Вот такая у нас Машка Машка номер два или черная копилка Как вы видите там была у нас красная лампа Обогревательная Но ничего у нас не выжило И сухенько было И все Ну Не судьба Комарей огромнейшее количество Поэтому сейчас будем лампу эту выкручивать Лампа ей больше не нужна, но аккуратненько нужно делать обязательно. Посмотрите, сидят такие. Оно тихо! волос, Тишина. Ну, пойдем к кроликам, потому что мы начинали с кроликов и будем всегда заканчивать тоже кроликами. Почему же я стал укутать клетки? Потому что клеток огромное количество, и кроликов в этих клетках тоже огромное количество. Покажи, Ильку, все, а то люди некоторые первый раз. И не все знают, что у меня кроликов все-таки немало. Порядка там 20, может чуть больше, чуть меньше. Мы тут, мы тут, мы тут. Фишка в том, смотрите, достаю кролика. Это у нас клетка откормочная, здесь только мальчики надкормят для мяса. Смотрите, э, хорошо, когда он провакцинирован, но вот носы, видите, это все не от того, что он такой глупый или он такой <как> комар. Комар все это точит, точит, точит. Пошел Пошел Здесь более-менее, здесь более-менее, Кого ну, вот то еще и ты не помнишь, кого было это расточено, блин, ладно, не буду сильно копаться, фишка в том, что, э, как я вам повторялся э, и показывал, видите баночки там, ну не показывал, там солярка, вот здесь все солярка. вот где эта солярка находится, здесь комара сильно нету. То есть если летит, какого, вот один он дурачок. А вот здесь вот, например, внизу солярочки нету. Она здесь вот. То есть верхний ярус хорошо сидит, а нижний. Так что солярку мы взяли пару литров купили на заправке. Будем сейчас резать баночки дополнительно все это расставлять. Потому что вот видите, вот здесь есть баночки. Она там все. Вот она капает. Поэтому здесь комара нету, потому что это самый, я считаю, дешевый способ избавиться от комара, это разливать в баночке солярки. Между прочим, в баночках разлейте еще вчерашнее, то есть вчера. Это, грубо говоря, больше суток прошло уже, а солярка еще, все, еще здесь есть. Правда, аромат такой <coughs> на любителя. Ну, ничего не поделаешь, кролики, это, это кролики. Хочу показать вам своего интеллигента. То есть, как с комарами я Баруси вам показал. Но вот такой красавец у нас есть. Интеллигент. Носик белый, лапки тоже белые. Ну, на мяско, потому что что-то у меня самцов-то хватает. Если кому нужно, конечно же, подъезжайте, отдам. Еще с таких плюсов, нюансов нашей жизни получил первую зарплату ютубовскую. Лимонадик уже мы купили. На пивасика, честно, даже не хватит. За год с копеечками, ну и сколько в ютубе, может, полтора ну да, года полтора с подключенной монеткой 109 долларов США. Много то ли мало за полу, полтора года, за 18 месяцев 109 долларов. Так что люди, если кто смотрит рекламу, смотрите ее до конца. Хоть маленькая, но копаечка. И то приятно. Ну, куда мы будем эти деньги пускать? Конечно, купим комбикорм. Комбикорм нынче все-таки не дешевый цена варьируется в белорусских рублях 20, 20 килограммовый мешок от 20 до 28 рублей то есть, ну если все нормально, мешок 20 возьму намного или мало по времени, досаживают да они моментально для этих девочек вот здесь у меня сидит 5 штук нужно делать отдельную клетку с маточниками на 5 штук буду ставить ее сюда ее Покажи. вот это место, расстояние позволяет как раз, материал у меня есть Поэтому вот на этом месте должна быть тоже клетка для маточных. Дальше. Некоторые люди у меня спрашивают, почему же, когда вот смотришь, что там, ходи, скажи. Она кричит туда, засранцы. Некоторые люди смотрят и говорят, а почему у тебя щели в потолку? Как же дождь, как там еще что-нибудь? Ну, зачем? Во-первых, щели, потому что летом очень им хорошо. С пола внизу поддует. Здесь огромное ширито, очень тепло. А вверху у меня пленка лежит, дорогие друзья. Она двойная, нерезанная. То есть она полтораметровая и двойная. Здесь все накрыто пленкой. Здесь просто на белое. А здесь она в этих клетках черная, там снова белая. Поэтому на кроликов моих ничего не капает. Все очень просто. Видите, уже воду всю разлили. Вот. вот такой. Вот, вот такой молодой молодой <клёх> так что э, кролики защищены дождь сюда не попадает это еще один из вопросов которые задавали подписчики эти клеточки тут почистил проденфицировал микроцидом ничего сложного ну-ка ссыкальники черные черные кролики на лето вообще нужно наверное избавляться потому что это это катастрофа, не кролик. Я, правда, еще ни одного не макал в воду, то есть не спасал там трепыры, и ни одного еще кролика не... не умерло. Хотя температура была и 36. В тени 36. Ну, слава богу, все хорошо. В это время здесь тенек, а там солнце, ну а там шифер, то что все хорошо. Пойдемте сейчас на огород, посмотрим, что мне там находится, а потом нужно сходить обязательно на сено. Как ни странно, на огороде самое лучшее это растет. Что это у нас растет? Укроп. Укроп. Укроп самый лучший у нас растет. Чеснок весь уже зажевтел. Уже желтенький стоит. Дальше что у нас еще такое здесь? Горох более-менее. Редиску уже рвем. Да, уже редиску рвем. Здесь небольшая грядка такая. А чесночок вот <coughs> уже желтенький совсем. Что-то он совсем желтый. Такое чувство, что за один день. Горох зацветает. Лук там, конечно же, есть. Морковка чуть-чуть. Бараков практически не будет. Перцы начинают отходить. Вот они. Вот такие вот перцы. Скоро будут зацветать. Дальше что у нас тут? Ну, укроп. Укроп это, само собой, сила, даже на удивление какое то Ну, а томаты, томаты, видите, такие. Практически чуть ли не черное, чуть темно. Зеленые. Обильные. Еще не пасынковал. Думал, пасынковать не сталы, Нету времени. Посмотрите, сколько мурашек. Юль. Мурашик, посмотрите, сколько бегает за сранцу. Завтра нужно их травить. Как то фигня, блин, творится. И посмотри, сколько нужно уже пасынков обрывать. О, пошли. Это с корневой системы, с, так как лежа садили томаты. Если кто не видел, как их садить, у меня есть видос, то надо все ножницами брать и обрезать. Ну ладно. Что еще хотелось бы показать. У нас есть участок, про который я говорил. Сейчас ходим туда, нужно подвернуть сено. И посмотреть, что с ним, потому что нужно его обязательно забирать, иначе зальет дождем. Так что сходим, посмотрим и вам покажем. Ну вот такое количество мы немножко заготовили. Здесь пять волков, раз, два, три, четыре, пять. Два из э, тимофеевка, грубо говоря, а три там люцерна с клевером. Э, думали сегодня спрессовать, не получилось с трактором. Э, так что кто подпишется на канал, и зайдет еще не только сегодня, а еще и завтра обязательно увидит, как это мы будем прессовать и на чем мы будем это возить возить будем на китайском мотоблоке, конечно ну, рулон, если под 500 кг, не знаю, как мы его будем, конечно, грузить но это ладно, нюанс. сено хорошее, высушено правда, сегодня тоже был дождь небольшой такой, но майку вымочу так что пришлось немножко порваться ну, вот такая на сельская обыкновенная или необыкновенная наша жизнь подписывайтесь на канал, оцените данный ролик подписку обязательно Всем пока. Счастья, здоровья и всем было